Всем привет! И сегодня я расскажу, как сделать улучшенный генератор булыжника для игры на сервере. Для данного генератора нам понадобится 3 ведра лавы, 5 ведер воды, стак строительного материала, 5 воронок, 1 сундук. Итак, для начала нам нужно поставить сундук. На него 5 воронок. Далее, с этой стороны... Мы возводим стеночку в три блока. С этой стороны тоже стеночка в три блока. Далее мы ставим небольшую крышу. Разливаем воду. Здесь мы поднимаем в один ряд. А здесь в два. И ставим лаву. Воля, наш генератор булыжника готов. Кому понравился генератор, ставьте лайки. Удачной игры на сервере. Пока-пока.